Ну же, смотри на меня, это я, это я. Какой приятный и певучий голос. Как у нее получается так петь? Я готова смотреть на тебя долго-долго что делает ее пение таким особенным эксклюзивным любовь, слова, сегодня мы узнаем как поет анивар лидер вокального обучения и эксклюзивный дизайнер вокала Вероника Ворши представляет. У нее действительно есть своя эксклюзивная манера пения. Пело, и летело, и звенела, С такой манерой ее кавер на эту песню звучит по-другому. На мой взгляд, даже лучше, чем оригинал. Интересно и стильно. И душа Знаем, на примере нескольких ее песен, что же делает ее пение таким особенным. Слышите, как красиво она играет своим голосом в песне. Виртуозная пробежка по нотам. Она <facult Maintenantrences> здесь использует гортанную вибрату. Куда-то! Куда -то. для того чтобы исполнять такие виртуозные пассажи и использовать такое же гортанное вибрато необходимо развить хорошую гибкость голоса у кого-то это получается как говорят от природы но мы с моими учениками они занимаются у меня из лос-анджелеса нью-йорка москвы развиваем такую гибкость голоса с помощью специальных современных техник и упражнений если вы хотите развить себе такую же гибкость, петь так же красиво и эффект настроить вокальный дизайн ваших песен, обращайтесь ко мне за помощью. Идеальный вариант для вас – заказать консультацию, услугу вокального дизайна или курс обучения у Вероники Ворши. Для этого свяжитесь с нами через email или социальные сети. Ссылки вы найдете в описании под этим видео. Слово, что не слово, что не в песню украду: Штробас у нее звучит по-своему интересно. Штробас это такое вокальное украшение, которое эффектно и красиво встраивается в тембр вашего голоса, и звучит у вас интересно и по-своему. Дай, Дай мне слово! Попробуйте вы так спеть. А слова не уйдешь, не оставишь пойте, как бы в стиле плавающего дельфина. Быстро ныряем и выныриваем. Дай мне слово, что не уйдешь! Дай мне слово, что не оставишь! Теперь ваша очередь дай мне слово, что не уйдешь, дай мне слово, что не оставишь. Спойте еще раз. Слово, слово, Попробуйте еще. Дай мне слово, что не уйдешь, дай мне слово, что не оставишь Послушаем припев Заберу, заберу, заберу, украду Здесь звук У в конце слова «заберу» быстро раскачиваем Заберу, заберу Спойте вы Заберу Спойте еще раз Заберу Теперь вы уже в курсе, как петь эту песню. Тебя сильно, сильно, палю, полюбила, окутала, собой забрала. На слове полюбила, слышите? Полюбила. Та же игра голосом. Тот же штрубас и далее слова. Она поет в таком же стиле плавающего дельфина. Полю, полюбила, с собой забрала. Эти вокальные приемы и украшения и делают ее голос мелодичным и красивым, а манеру пения эксклюзивной. А теперь послушаем песню «Лето». В песне такого стиля для ее привычных вокальных украшений почти нет места. И кроме ее красивого и мелодичного голоса, в этой песне почти ничего нет. Поэтому песня начинает быстро надоедать и становиться предсказуемой, а слушатели просто начинают думать, что такие песни никак не подходят Анивар. А проблема-то совсем в другом. Тут просто нужен уже другой набор вокальных украшений, который сделал бы эту песню и яркой, и интересной и динамичной. И если бы Анивар владела таким набором вокальных украшений, тогда эта песня стала бы ее хитом. Если Анивар закажет у меня консультацию или курс обучения, я подберу подходящие ее манере пения и сценическому образу вокальные украшения и техники, с которыми она сможет круто исполнять песни разных стилей. Глубже, в глаза, себя. Оценим вокальные данные Анивар по шкале Вероники Воршип. Богатство тембра ее голоса получает 9 баллов. Широта ее диапазона получает 8 баллов. У нее небольшой диапазон голоса, но она хорошо им владеет. Экспрессия и артистизм – 9 баллов. Местами ей не хватает этого яркого выражения эмоций в песне. Гибкость ее голоса получает все 10 баллов. Украшения и мелизмы – 7 баллов. У нее небольшой набор вокальных украшений который она постоянно использует в своих песнях а иногда в ее песнях так хочется услышать хоть какое-то разнообразие манера пения получает 10 баллов вокальный дизайн песни лето получает 5 баллов однообразный и предсказуемый ну, уже, смотри на меня.